привет ребята добро пожаловать на канал в этом видеоролике будут итоги апреля я покажу какие ситуации лучше всего себя отрабатывали где больше всего удалось заработать покажу также ситуации где можно было больше всего потерять будет много полезной информации поэтому обязательно поставьте лайк авансом подпишитесь на канал если вы здесь впервые всем приятного просмотра без лишней воды сразу будем приступать к делу смотреть на прибыль это конечно же хорошо однако я вам буду также показывать и все свои минуса потому что некоторые ребята которые приходят в трейд у них какие-то затуманенные глаза они думают то что здесь только плюс только профит только вот так вот все классно нет я показываю так как у нас бывает на самом деле у нас был самый жирный минус по инструменту альфа здесь я получил убыток на 5 тысяч долларов, даже немного больше, и здесь была попытка взять нож. Это первый нож, который я отрабатывал на нормальный уже объем. Отработал я его очень плохо, очень неграмотно, поэтому и получил вот такой вот убыток. Об этом ноже я рассказывал подробно вот в этом вот видеоролике, поэтому если кто-то пропустил, можете перейти на канал и это посмотреть. Поэтому эту сделку разбирать не будем, сразу перейдем уже к сделке по эфиру. Этот инструмент у нас активная вырос, стал в консолидацию. Я планировал заходить с локальных уровней сопротивления однако меня сразу же берет в позицию и сразу же рисует минус на 1600 долларов я в этой ситуации ничего не пересидел сразу как только увидел что ситуация отрабатывается не по моему сценарию который я привык отрабатывать Сразу же просто вышел. Еще раз посмотрите на эту формацию. Формация смотрится не идеально. Большое расстояние между уровнями. Нет какой-то должной проторговки перед уровнем. Ну и как следствие отсутствие хорошего пробоя. На этой сделке я отдал 1681 доллар. Убыток оставил 0,26%. Довольно-таки большой убыток. И на комиссию отдал здесь 400 долларов. Если бы конечно не комиссия, на которой вы можете экономить по ссылке в описании. Я бы здесь потерял на 400 долларов меньше. Следующая убыточная сделка, которая тоже, кстати, была такой вот неприятной, снова же была отработана по эфиру. И здесь уже уровни смотрятся более-менее приятно, однако если вы обратите внимание, какой здесь у нас таймфрейм, то сразу ситуация становится не совсем такой приятной, как сразу казалось. Это у нас одноминутный таймфрейм, это у нас прям локальный-локальный уровень поддержки. Я видел то, что эфир дает какие-то перелои интересные, ну и собственно была идея тоже забрать на перелои хотя бы 0.3% Здесь также прокидывают объем, меня забирают в позицию, пытаюсь сразу же выйти и собственно не получается выйти грамотно и только когда меня уже выпустило с позиции сделка эта закрылась, однако убыток здесь уже нарисовала на 1488 долларов. Следующая сделка, которая по сути должна была быть плюсовой, но к сожалению закрылась убыток, была отработана по инструменту ID, отрабатывала эту сделку в конце месяца на другом терминале и сейчас расскажу почему. В терминале ватага есть такая штука, когда заходишь, например, в инструмент ID более чем на 20 тысяч монет, тебя просто там по рынку не выпускают на кнопку D. В терминале C-Scalp выпуск поэтому я и принял решение здесь отрабатывать однако я не знал то что на кнопку d здесь нельзя вот прям быстренько скинуть позицию по рынку то есть сначала закрываются лимитки потом только уже выпускают из позиции я уже стоял на довольно приличный объем в плюсе практически на один процент меня добирают здесь в позу как вы видите можно было спокойно выйти в плюс но из-за того что я кликаю эту кнопку d пока у меня отменяются вот эти вот лимитки и потом только меня начинает закрывать король Короче здесь в плане с отработкой в терминале я жестко облажался и вот так вот все это выглядит, Не стоп лосс, ничего там не сработало, как вы видите стоп у меня был вот здесь, но тут настолько импульс пошел, сразу быстро начал всасываться и стоп лосс отменился, позиция начала закрываться вот как-то частями. Короче, много чего непонятного, много вопросов. Сделка должна быть, по сути, положительной. Я думал, закроюсь там, ну, хотя бы в каких 0.3, 0.5. Думал, заберу там, условно, 700, 600, может, а то и 1000 долларов. Но... К сожалению, вот такая вот тоже неприятная сделка по инструменту ID. И давайте разберем, наверное, еще один минус по эфиру. Буквально здесь на 510 долларов. Но это та же сделка по эфиру. То есть заходил в ту же локалку, возможно, вы и не помните, которая была на минутном таймфрейме. То есть это как раз таки... Вот это вот сделочка, то есть получается я захожу первой попыткой даю 510 долларов и потом захожу второй раз уже в этот уровень, меня тоже забирают еще дополнительно на 1400 долларов. Далее минуса идут уже какие-то системные, нету каких-то сверхбольших минусов, все в пределах нормы, поэтому системные убытки тоже часть нашей системы, кто игнорирует системные убытки, как бы, навряд ли в трейдинге вообще будет зарабатывать. Теперь давайте уже перейдем к прибыльным сделкам, сразу видно то, что положительные сделки преобладают над убыточными и в целом такое прослеживается легкое соотношение один к двум, возможно даже где-то в моменте и выше. Локальный уровень сопротивления по инструменту биткоин, мы уже наторговались примерно около 4-5 часов, подкидывают плотность в поддержку, захожу отложками непосредственно в локальные уровни, идет Просто мощнейший импульс, на этом импульсе фиксируется большая часть позиции по лимитным заявкам, ну и остатки я уже просто скинул по рынку. Просто великолепная, шикарная сделка, хотелось бы конечно, чтобы все были такие пробои, буквально тут за 5 секунд был вот этот вот вылет и на 1%, то есть в целом даже можно было заработать еще больше, но и так эта сделка я в принципе полностью доволен второе место по прибыли в этом месяце у нас занимает инструмент альфа это все тот же нож можно было вытянуть намного гораздо больше но опять же, так как я это отрабатываю впервые, для меня это было все в новинку, выскочил здесь я очень рано, хотя в целом можно было там хотя бы минуту еще постоять и забрать как минимум в 2, а то и 3-4 раза больше. Третье почетное место под топ прибыли у нас занимает эфир, эту сделку я к сожалению не записал, даже не помню почему, но я уже четко вижу то, что есть у нас вот этот вот уровень поддержки, есть вот этот уровень поддержки, насколько я помню там у нас был некий такой вот каскад на пробой которого я и заходил. Да, собственно, тут сделка тоже шикарная, крутая, 0.6% движение удалось забрать, но в целом я помню там около процента, даже возможно и больше, само движение было, до да, практически 1.4%. можно было заработать больше, но в целом даже этим результатом я полностью доволен, четвертое почетное место у нас снова же занимает эфир с результатом 0.24 и прибылью 1816 долларов, эту сделку я отрабатывал 7 апреля, теперь переходим вот в мою вот такую вот золотую папку и в этой папке сразу можем посмотреть что я отрабатывал, как мы видим снова. Снова эту сделку я, к сожалению, не записал, поэтому единственное, что мы можем, это открыть историю. И здесь мы с вами видим то, что опять же был некий каскад уровней, то есть вот поддержка, вот локальный уровень поддержки, то есть такой вот хорошенький каскад. Получается, я забрал вот это вот движение 1800 долларов, потом вот это движение я вам показывал, эта сделочка выше. То есть эфир тогда довольно-таки неплохо ходил, вот эти вот движения я даже не помню. Отрабатывал я их или же не отрабатывал Следующая сделка в нашем топе Это по инструменту ARB Которая была отработана 8 апреля Опять же переходим в мою папку Сразу открываем Первую часть кликнул заранее Отложки в уровень Лимитные заявки на закрытие Забирает меня в эту позицию, идет хороший импульс, прострел, на простреле забирает лимитки, ну и остатки я уже скидываю по рынку. Можно опять же было забрать лучше, всегда можно и нужно стремиться к лучшему, но в целом... Этой отработкой я полностью доволен. Далее идет РБ, который отработан уже 28 апреля. Вообще RB в этом месяце довольно-таки неплохо ходил, показывал хорошие выходы в шорт. И в целом РБ у меня в топе по прибыли именно за этот месяц. Все то же самое, часть кликнул заранее, часть поставил непосредственно уже отложками в уровень. До лимиток не дострелила, полностью вышел по рынку. Были такие, я бы сказал, довольно такие локальные уровни, но пробились, тем не менее, неплохо. 0.83 в процентах и чистыми 1426 долларов далее по топу у нас идет апт вообще от апт я как бы даже не ожидал то что будет какой-то там хороший выход но тем не менее там были очень крутые какие-то наторгованные уровни плюс круглая 10 850 ставлю свои отложки маленькую часть на закрытие точнее половину идет хороший импульс по лимиткам половина и руками тоже на вкате скидываю половину очень круто технично за три секунды все классно отработало также за здесь уже на рабочий объем далее у нас идет bitcoin с результатом 033 отработано 20 апреля вообще если говорить по апрелю он был такой я бы сказал скучноватый на ситуации потому что были месяца когда было очень много там ситуаций но в этом месяце вот наверное с числа 11 12 начался какой-то я бы сказал такой Небольшой застой в плане ситуаций Я не скажу то, что это был Плохой рынок, это был на самом деле Как бы хороший рынок Но сетапов было мало, то есть приходилось Ждать, там неделю было 5 6 нормальных сетапов Все остальное это лишнее, которое даже Можно было не торговать, то есть вот представьте У вас понедельник 2 сетапа Во вторник 2 сетапа и в среду 2 сетапа Все, 6 сетапов, больше сетапов нет И на неделе вообще можно было чилить Далее по топу у нас идет Снова же биткоин с результатом 0.5 довольно таки неплохо 11 апреля и вот ребят я вам тоже советую записывать свои э, сделки которые вы отрабатываете потому что потом вот можно вот 11 апреля ты заходишь и сразу смотришь что ты там отрабатывал Э, топ сделка которую вы помните я вам показывал по биткоину это было как раз таки пробой 29 300 как раз таки отработка вот этого движения после того как биткоин э, снова стал в консолидацию я снова начал заходить на пробой уже локальных уровней сопротивления маленькую часть зашел заранее потом еще отложкой кинул в хай и собственно пошло у нас здесь хорошее движение лимитки не выставлял планировал фиксировать там мод 1 процента руками но как вы видите это была плохая идея, потому что были просто отстрелы по стакану и стоило здесь все-таки закрываться лимитками. Но тем не менее отработка я доволен, плюс 0.5 с чистыми 1250 долларов. И так далее, опять же идет по эфиру, там читаемые 0.3 условно, да, это конечно такое 24 апреля. Вот как выглядела у нас формация, была крупная плотность на отметке 1825, поэтому часть я поставил до плотности, ну и часть уже поставил... После плотности лимитные заявки от 0,3 по потенциалу стакана, а в стакане у нас была крупная плотность на отметке 1815. Мы в нее, собственно, ударились, часть по лимитным заявкам зафиксировалась, ну и часть я уже скинул просто по рынку. Отработкой тоже доволен, в целом сделал все правильно, ничего там не пересидел. Далее у нас идет прибыль по инструменту ARB, но это я смотрю что-то похожее на заточку, но видимо я опять же... Хотел брать пробой, но из-за того, что пробой не взял, уже взял заточку. Но, тем не менее, отработанная, я вот смотрю, довольно-таки неплохо. Далее у нас идет маск, который отработан 2 апреля. Давайте, наверное, маски еще посмотрим. И я думаю, на этом можно будет уже смотреть просто результаты месяца. Вот у нас 2 апреля. Часть маленькую кликнул заранее. Там буквально 10 тысяч. Ну и уже остатки поставил перед локальными уровнями. Точнее, свои отложки. Лимитные заявки. Меня просто по ним забирает прострелами. но ну, остатки скидываю по рынку. быстро, красивая, техничная сделка. Все шикарно. Далее у нас ARB. 4 секунды в сделке. Далее доги. Ну, короче, сами уже видите, что у нас тут дальше идет. Теперь давайте перейдем в журнал. Посмотрим, как у нас здесь все выглядит. Анализ месяца. Посмотрим, на чем больше всего заработать. По инструменту альфа я пробовал ножи, я вам уже говорил, то что у меня не получилось, не фартануло, поэтому инструмент Альфа у меня, грубо говоря, получился убыточный. Далее нам хорошо дал одну сделочку АПТ, АРБ, неплохо так раздавал. Также было несколько троев по BNX, в целом положительное, Биток, неплохо прокормил. Ну и насколько я помню еще Эфир немного дал заработать. Инструмент альфа убыточный и инструмент ID из-за того, что там я, короче, не подружился с терминалом, тоже у меня получился убыточный. Все остальное там в небольшой какой-то плюс. По сводке кумулятивка выглядит вот так. Была плавно растущая до 11 апреля, потом я вам говорю то, что начался как будто какой-то... Такой боковик, и в этом боковике пробои ходили, ну, очень как-то плохо. Не было каких-то прям крутых формаций, именно тех, которые я отрабатываю, которые я привык отрабатывать на пробой уровня. Было очень много заколов, здесь вот прям хорошо прокормил биток эфир, а здесь вот начался вот такой вот боковик здесь я уже вроде как перебил даже этот хай, вышел в небольшой такой плюс это был бы прям такой мега рекордный месяц пока что, да, но потом вот этот вот развал на ноже, сразу это все почувствовалось, но в целом закрыл месяц очень даже хорошо, это очередной как бы получается такой рекордный месяц но можно было отдать меньше, как бы в целом реально можно было не разложиться на ID, можно было не разложиться на альфе и вообще все было бы пушка сейчас у нас уже начинается новая история поэтому возьмем по кумулятивочке сразу поставим текущий месяц это тоже уберем и теперь будем уже смотреть что у нас получится в мае а так ребята сразу вам хочу сказать то что можете подписаться на telegram inbox скрипта. здесь сразу я публикую свои результаты раньше чем выходят видеоролики сразу расписываю свои мысли где больше всего заработал где больше всего вообще потерял Какие-то вот такие вот быстрые поверхностные мысли. Короче, полезные каналы, я так думаю, может быть для каждого. На этом уже можно было бы закончить, однако еще стоит посмотреть, сколько я отдал на комиссию. На комиссию ушло 20 тысяч долларов, 25% мне вернется. И сейчас на экране появится QR-код, отсканировав который, вы попадете на сервис, который позволяет возвращать 25% с торговых комиссий, то есть получать кэшбэк. Получается еще с кэшбэка около сколько 5000 долларов что-то много как-то да 0.25 умножить на 20 тысяч долларов ну реально 5000 прикиньте 5 тысяч долларов чисто с кэшбэка, поэтому месяц условно закрыт, ну сколько там, не знаю, 20, почти 21 тысячу долларов. Нифига себе. Я, честно, ребят, сам просто в шоке, я, я не посчитал как бы с комиссией, а с комиссией вообще приятно выходит. И знаете, у меня нету какого-то там желания как-то показаться лучше перед вами или хуже. Я вам показываю просто ту историю, которая есть у меня на самом деле, то есть какая она есть, я такую историю и показываю И своим просто примером я хочу вам показать Посмотрите мои ролики год назад, кем я был Посмотрите, как я торговал, какие были результаты И посмотрите сейчас Было бы желание, работайте И рано или поздно вы будете добиваться результатов Я этому, наверное, все-таки пример Потому что еще говорю год назад В сделках было все прям очень грустно Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра, подписывайтесь на канал, всем пока.